привет это кирилл я коуч помогающий людям находить и монетизировать призвания. и в этом видео я хочу дать ответ на вопрос может ли призвание само найти вас смотрите друзья существует два вида картин. первые картины а, такие абстрактные когда художник берет кисть а, макает ее в краску лупит ей по холсту и получается нечто вроде искусства да? то есть картины с нечеткими деталями то есть такие размытые. Есть второй вид картин, когда художник вырисовывает каждую деталь на картинке, каждого человека, каждую чашечку чая, стоящего на столе а, в кафе этого человека, да, то есть уделяет внимание каждым деталям этой картины. Так вот, наше призвание, сейчас мы пропустим машину, ну, ладно, наше призвание, оно а, как эта размытая картина, как картина в первом случае, и мы... От этой картины стоим на некотором расстоянии. Кто-то стоит на расстоянии буквально в несколько метров от этой картины, кто-то стоит на расстоянии в сантиметр, кто-то стоит на расстоянии в несколько километров от этой картины. Ну и понятно, что чем дальше вы находитесь от этой картины, тем хуже вы можете разглядеть детали, которые нарисованы там. Так вот, как вы думаете, что будет происходить, если ты будешь стоять напротив этой картины на расстоянии нескольких метров, а на протяжении лет или на протяжении 10 лет я думаю ничего не будет происходить эта картина не станет четче а что нужно сделать для того чтобы понять что нарисовано на этой картине чтобы увидеть на ней детали да? нужно сделать какие-то шаги вперед к этой картине то же самое и с призванием с предназначением если вы будете стоять на месте и просто думать какая же деятельность мне подходит и не пробовать различные виды деятельности то Детали, картины вашего призвания, вашего предназначения не будут прорисовываться. Оно также, ваше призвание будет, будет для вас таким же мутным, а, как и было несколько лет назад, когда вы ничего не делали, к примеру. Что, что нужно сделать, да? Какой ответ на вопрос, может ли призвание само найти вас? Однозначно, бывают такие случаи, когда человек случайно находит свое призвание, когда он буквально прыжком... Прыгает десяток метров и сразу приближается к своей картине. Да? Но чаще всего в большинстве случаев, чтобы найти свое призвание, нужно пробовать несколько различных видов деятельности, получать различный опыт. В этом опыте будут проявляться ваши ключевые компетенции, которые я, кстати, помогаю выявлять на своей индивидуальной работе. И уже понимание вот этих ключевых компетенций поможет вам сориентироваться, в какой же области вы найдете свое призвание. Но все равно нужна практика, нужно понимать, в какой деятельности вы силены, молодец, а в какой деятельности вы ну, не так сильны, то есть какая деятельность вам абсолютно не подходит. Вот, это был Кирилл. Подписывайтесь на мой канал, записывайтесь на индивидуальную работу, где я помогу вам определить область вашего настоящего призвания. И увидимся с вами в следующих видео. Пока.